Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим и это канал MaxEffect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2 с модом на Игру Престолов. Итак, так как это первое видео на канале по этому моду, то я решил, что начну с чего-то простенького и всем знакомого. А именно с войны завоевания. Про то, как Эйген Таргариен и его сестры высадились в устье Черноводной, вооруженные тремя драконами, чтобы спаять 7 королевств в одно. Эйгон Таргариен, как вы помните, это один из самых имбовых персонажей э, в этой... <свят> в, в этом моде. У него есть 3 дракона, сильнейшие навыки, у него есть 2 валерийских меча, в общем. Играть им будет одно удовольствие. Но самое интересное, знаете что? Я хочу, кроме завоевания Вестероса, продолжить еще дальше завоевания и завоевать как минимум Эсос еще, а как максимум вообще весь мир. Но это в зависимости от того, как будет вам заходить или не заходить, как мы будем вообще играть, как у нас будет получаться. Я хочу проверить, что будет, если здесь реализовать как бы стремление главного героя к неограниченной власти. Что будет и чем все это закончится. Правил я уже тут настроил под себя, как я вижу. В принципе, в принципе все, что я хотел, тут уже, уже стоит. Поэтому, все, начинаем игру. Сейчас игра загрузится, я к вам вернусь. Итак, вот игра загрузилась, и мы в игре. Нам сразу же тут предлагают вот что. Вот такой ивент. Война, завоевание. Столетие прошло срока Валерии, и только Таргариены остались последним оплотом драконьей крови. С тех пор мы стремились расширить свои владения и теперь готовы побеждать, используя драконов как оружие, а не полагаться на нашу скудную военную силу. Вольные города призывают меня объединить их в новый Фригольд, однако Вестерос и его семь королевств кажется куда более значимым трофеем. Итак, у нас есть три варианта, давайте посмотрим на все три. Первое. Мы можем объединить весь Вестерос, вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь королевств. Все это может склониться перед нами. Ну, и так произошло, как вы помните, по канону. Так и было на самом деле. Также мы можем объединить, эм, объединить все вольные города. Вот их раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять вольных городов. Вот они все здесь находятся. Когда мы их объединим, мы сможем создать, эм, мы можем создать Валерийскую республику. То есть, у нас будет выбор. После того, как мы закончим наше завоевание, у нас будет выбор. Мы можем остаться феодальными, то есть, единственными правителями этой страны, этой огромной империи. Либо мы можем вернуть Валерийский Фригальд и стать торговой республикой. Это вообще очень интересно, и я... Сам еще сомневаюсь, что выбрать. Ну, конечно же, скорее всего, мы начнем с Вастероса. А потом уже, как, как завоюем весь Вастерос, а постепенно будем перебираться на Эсос. Потом здесь у нас есть Летние Острова, посмотрите. Вот, тут тоже много можно а, завоевать и присоединить к себе. Тут есть Сат Саториос, тут есть а, Гискарские города, Мирин, Юнка, Залив Работорговцев, Новый Гис. Тут есть э, дотраки Вот с Датракией будет сложно, потому что Датракию придется очень долго завоевывать. Тут есть Квар, тут есть Ити, тут есть Ашай. До них очень далеко. Ну, даже не знаю. Все будет зависеть от того, как будет нравиться мне и как будет нравиться вам. Если вы захотите продолжение, если вы захотите увидеть, как будет завоеван весь мир, весь мир льда и пламени под властью... Королей Драконов под властью Таргариенов То тогда вы это увидите Я специально сниму это для вас Итак, я, я думаю, все-таки мы начнем завоевание Вестероса Да? Так, и вот смотрите, мы сразу же получаем Новый артефакт Корона Эйгона Вот такая вот корона, замечательная, она мне очень нравится Потом получили Черное Пламя а Весенняя получила темную сестру. Это все два валерийских меча. Так, ига. Штормовой король Аргилак Надменный отказался от брака между моим другом Орисом и его дочерью, тем самым оскорбив меня. Я знал, что королевы Стероса воспротивятся моей власти. Я завою их земли. Будет только один король». Ну, раз эм, штормовой король на нас, эм, нас обидел так очень сильно, то... Он должен преклонить колено. Все, и мы сразу же начинаем завоевание. Так, вот эти вот мегавоины, конечно, они будут нам нам подпортит все впечатление от игры. Хотя нет, в принципе, они даже сделаны удобно, потому что нам не придется а, всеми этими семью королевствами, а впоследствии и большим количеством королевств управлять. Ладно, давайте, конечно, они вып выполнят свои обязательства. Ваша светлость. Тристан Масси отказался принести клятву верности и взял в руки оружие. Кто ты? Крюк Масси. Это где? Ага, то есть он, нас втягивают в, в еще одну войну. Мы покажем им могущество наших драконов. Так, ладно. О, и мы, и мы кстати, сразу же стали обладателем титула «Семь королевств в Астерос». Да здравствует его величество Эйгон Из дома Таргариен Первый этого имени Король андалов, ройнеров И первых людей Правитель семи королевств и защитник государства Ой, мне, мне прям так нравится Вы знаете, здесь Здесь каждый раз, когда кто-то становится императором Когда кто-то становится королем Всегда выскакивает Такое сообщение и прям И прям вот С пафосом нас представляют. Это здорово, это классно. Да здравствует король. Почему-то дважды мне это попалось. Ладно, ничего страшного. <coughs> Пускай. Но кроме того, что мы начнем сейчас всех палить своими драконами, у нас есть более более насущные дела, более важные. Да, у нас есть дракон. Балерион «Черный ужас». Он, кстати, у нас сильный, гневный. Он ласковый. <смех> ласковый, серьезно? Балерион черный. Ужас ласковый. Забавно. Так. Эм, нам, ну, у нас есть свободные должности при дворе. Кого бы нам назначить? Так, Десница короля, естественно. Орис Баратуон. Естественно. Но это по канону было так. Так. Мастер над законами. Син Монфорд Уотерс. Да. А я думаю, что моя моя королева, моя сестра и жена Рейнис лучше с этим справиться. Да, если вы не в курсе. Таргари... Таргариены женили братьев на своих сестрах. Таков у них был закон. Мастер над оружием будет весеннее, разумеется. Так, мастер над монетой. Ну. Эм, кто это? Сир Джареми, Лорд Джареми Гринсворд. Ну ладно, хорошо, давай. Так. Мастер над шептунами у нас, пускай будет Дейл. А он что-то нас не очень не, недолюбливает. Давайте будет лучше Дейнис. Она хотя бы нас к нам нормально относится. Но потом мы поменяемся равно. Так, придворный врач у нас нет. Нам нужно, кстати, <coughs> послать замейстером в цитадель. Так. О, кстати, мы уже можем основать королевскую гвардию, но это потом. Uh, и запрос коронации. Это тоже потом. Вот, покажи мне драконов. Давайте посмотрим. В мире всего есть три дракона. Балерион, Фагар и Мираксис <свеч> Все они принадлежат нашей семье. Вот, Балерион, он наш. А uh, Фагар принадлежит нашей, uh, так сказать, старшей сестре, Весенья. А Мираксес принадлежит... Королеве Рейни С нашей младшей сестре и жене Еще, типа, каждый, каждый дракон Имеет за собой а, Определенный артефакт Это кнут, кнут своего дракона На нем отмечаются все прошлые владельцы дракона Но пока что Больше никто им не владел Так Так, в Хагар, в Хагар. А Вот, весення Весення наша жена Имеет, валерийский меч Темная сестра Валерийские мечи дают очень большие бонусы, кстати говоря. И мы, кстати, Эйгон, король Эйгон имеет а, корону Эйгона, черное пламя и кнут дракона Балерион. То есть, ну вы понимаете, преимуществ на самом старте у нас очень много. Кстати, мы можем выиграть, выбрать амбицию, но, разумеется, выиграть войну. Как же дальше? И путь я хочу выбрать семья, потому что нам нужно поскорее рожать детей. У нас... Эм... Дело такое, понимаете, очень щекотливое, как бы у нас есть мы, у нас есть две наших сестры, но дело вот в чем, у нас нет еще детей, нам нужно, нам надо бы их завести как можно раньше, так, советников, советников, давайте назначим кого-нибудь, кто у нас согласится, вот тебя давай, так, дальше, дальше, дальше, залив черноводный выберем, сделаем центром внимания, так, специальные титулы. Так, специальные титулы. Назначенный Рейген пускай будет... Пускай будет наши же... Нет, лучше Орис пускай будет. Так, телохранители я сейчас назначу. Телохранитель Квентен Квахорис и а, весенняя. Дальше. Пускай будет автовыбор полководцев и пускай будет вот... Передать полномочия, полномочия даровать почетные титулы, будет у нашего совета. В принципе, мы со всем этим разобрались. Мы можем начинать военные действия. Как видите, у нас не так уж и много здесь э, войск. Всего лишь полторы тысячи, скажете вы. Вот здесь уже, уже намного больше, гораздо больше мы видим. Как же мы можем завоевать все это с таким малым количеством войск? Да, кстати, еще нужно корабли поднять. А все дело в том, что драконы это имба. Мы можем завоевывать все с помощью дракона. Потому что драконы дают очень большой, большие бонусы. Вот я сейчас вам покажу. Например, начнется какая-нибудь битва, я вам покажу. Так вот, сейчас высаживаемся. Эм, второй луны начнется битва. Я ускорю время. Так. Так. Ваша Светлость. Мейстер, которого отправили из цитадели, прибыл на драконе камень. Его зовут Элдрик. Будем надеяться, что он будет верным и мудрым. у него такая низкая образованность. Блин. Ну ладно. Вот смотрите, у нас есть такие решения. Мы можем отправить своего дракона на осаду. Это всегда сопряжено с риском. Хотя, Балерион вообще очень сильный дракон. 1% шанс, 2% шанс, что он получит черту искалеченный или раненый. Ну вот Дракарис И все, и сразу же здесь боевой дух Упал до нуля Так Ваша светлость Камнепляс попал в плен, но лорд Тристен Масси Сбежал Тогда взять его семью Под домашний арест Так, и у нас 99% Ну смотрите, очень быстро выигрываются воины Здесь даже и месяца не прошло Как ведет, ведется эта война Она почти уже выиграна То есть, ну, понимаете Далее. Сейчас я хочу, чтобы началась какая-нибудь битва, и я вам показал. Почему мы больше никого не можем назначить здесь управляющим? Ладно. Вот, например. Вот этот сейчас подойдет сюда. Вот, и у нас здесь началась битва. И дракон, он как бы уже участвует в этой битве. вот, смотрите. Легендарное драконье преследование. Смотрите-ка, сколько бонусов ко всем вот этим вот... Показателем. Мы можем выдвинуть требования. Давайте. Все. Король Эйген, завоевание Крюкмасси закончено. И все, мы присоединили к себе крюк Крюкмасси. Далее можно... Что мы сделаем дальше? Естественно, мы садимся на корабли. Так, мы удовлетворили свою амбицию выиграть войну. И нам нужно выбрать новую амбицию, да? Так... Давайте возвысимся над людьми, естественно. Возвысимся над людьми. Так, и погрузим армию на корабли. И плывем в штормовой предел. Плывем в штормовой предел. Кстати говоря, нам нужно еще поднять еще войска с наших вассалов. Блин, нас здесь кто-то осаждает. Нужно вернуться на... Нет, хотя стоп, может быть на дрифт, дрифт марки есть войска. Вот подняться, опол... конечно, конечно есть. Тогда лучше вы сейчас э... не надо никуда плыть, плывите вот сюда, возвращайтесь. Да не, возвращайтесь сюда. Далее. Сейчас мы поставим Эйгена во главу этой армии и пошлем их отбивать. Так, у нас здесь снова началась битва какая-то. Смотрите-ка. Тут очень сильное превосходство, и у нас падает боевой дух. Но у нас есть дракон, и мы можем отправить его в атаку. Дракарис. Земля, уничтожена драконьим пламенем, и король <coughs> Эйген Таргариен ответит за это. Блин, драконий камень получит модификатор Сожженная земля. Ну блин. Ладно, ладно, так и быть. О, смотрите-ка. Штормовой король Аргелак Дюрандон Попытался убить нашего дракона Но ему это не удалось Дракон не зверг на него свое пламя И он получил серьезные ожоги И король Аргелак умрет И что же дальше? Теперь когда мы его убили Мы победили в этой войне получается, да? Жестоко Очень жестоко так, ладно, король Эйгон узурпировал земельный титул, и поэтому Аргелак им больше не обладает. Угу. Ваша, ваша светлость. Аргелак Дюранден был убит, его земли теперь ваши. Он должен был сдаться, когда имел такой шанс. Вот-вот. Аргела Дюранден подвергнется изгнанию, то есть это его дочка. Новое пристание Вестерос. Так, и мы получаем 300 престижа. Отлично. Она прибыла к нам ко двору. Нам, кстати, предлагали э, взять ее в жены. Но я еще над этим подумаю. Может быть, может да, может нет. Может все-таки стоит типа, взять ее в жены. Она там привлекательная, она сильная. Ну, почему бы, собственно, и нет. Мы можем вообще иметь три жены. Но сначала сделаем так, чтобы она приняла нашу веру. Мы будем за ней следить. Она должна принять нашу веру. Если она примет нашу веру, тогда, возможно, мы ее возьмем в жены. Пока что нет. Итак. Королевство. Штормовые земли завоевано. Давайте теперь выбирать, кого мы завоюем в следующем. У нас есть три варианта. Железные острова, земли простора или Дорн. Вообще канону. Следующими были зем... э, Железные острова, а Дорн так и не завоевали во время завоевания Эйгена. Я хочу, естественно, завоевать следующим Дорн, чтобы у нас было меньше проблем, потому что Дорн очень сильное королевство, они помогут нам. Давай, Дорн будет следующим. Так, король Эйген объявил войну, отлично. Бастерос находится на состоянии войны. Мы должны отправить воронов великим лордом, созвав их для защиты короны. Конечно, они выполнят свои обязательства. Но у нас пока что никаких великих лордов нет, потому что... Кстати, а кто у нас сейчас владеет э, этим... Кто у нас сейчас владеет э, штормовыми землями? А никто, смотрите-ка, мы можем создать. Вообще, по канону, э, штормовые земли были переданы бартоном Правильно? Да. Штормовые земли были переданы бортону Так. «Ваша светлость, я подчиняюсь вашей воле и перейду в алирийскую религию. Впречайте, считайте меня истинно верующим и верным знаменосцем». Отлично, отлично. Сейчас, погоди, погоди, погоди. А, вот, кстати, да. «Орис Бартон, верный воин Дома Таргаринов, был ключевым командиром в нашем вторжении». Возможно, мы должны вознаградить его, наградив его землями, отобранными у штормового короля Аргела, и отдать ему у жены дочь бывшего короля. Орис Бартон и Аргела Дюрандон вступят в брак. Орис Бартон станет частью семьи Бартон, но он и так Бартон. Так. И он получит королевство штормовые земли и штормовой предел. он будет в восторге. Ладно, хорошо, я согласен, давайте Все отлично, теперь смотрите-ка, он взял себе новый герб Он взял себе герб как у При том, что вроде как он наш бастард И у него есть родословная Бартона. Угу, хорошо, хорошо Кстати говоря, какие у нас сейчас есть родословные? У нас есть родословная Эйнара Таргариена Дом Таргариен, благородное семейство благ... валерийского происхождения. Они казались единственным домом драконих владык, приживших гибель Валерий. Но знаете, вообще-то не совсем единственным. Не совсем единственным в конве, но вы, вы понимаете, есть еще, например, в, эм, как, как вас зовут? Виларионы. Они тоже высшие валерийской культуры. Тоже выходцы из эм, Фригольда. У нас есть вот. А Крис Пенс, Селтигар тоже выше валериец. У нас есть кто еще? Ну вот, он он не валериец. Ну вот, как минимум три дома, три валерийских дома пережили рок Валерий. Просто так получилось, что у Таргариенов, у единственных остались драконы. Сколько в Дорне у нас войск, нужно посмотреть. Принцесса Мерия старая. У них почти 18 тысяч. Угу, угу. Ну, в принципе, это не имеет значения, ведь у нас есть драконы. Пока там. Как, как ее? Дерри Мартел боится, зарыва... пока эта желтая жаба зарывается в песок. Как было написано в... А, в книжке Пламя и кровь, мы здесь творим такие дела, что прям вообще. Пускай пока взрывается в песок, мы найдем ее, мы вырыем ее из этого песка. Да. Восторос находится в состоянии войны, мы должны отправить воронов великим лордом Все, верховному лорду Орису будет отправлен ворон Кстати, принцессе Мерии Старой 78 лет 78 лет, представляете? Она уже такая старая, все еще живет и влавствует над Дорном Так, ну и сейчас мы завоюем Дорн На этом можно, наверное, будет заканчивать Ну, я имею в виду эту серию все, отправляемся в Дорн, естественно, на кораблях. Плывем, плывем, плывем. Так, а кстати, я здесь поставил... Да, я здесь сейчас поставлю всех самых лучших э, полководцев. Так, эта компания показала, что Квентон Квахорис является достаточно хорошим человеком, чтобы общаться с ним. Я ценю его мнение чрезвычайно и доверя доверяю ему на поле битвы. Кстати, Квент... Квентен Квахорис. Да, это тоже дом, который пережил Рок Валерии. Вообще, если так посмотреть, то высших валерийцев здесь очень много, на самом деле. Кстати говоря, мы еще... Еще Эйгон Таргариен у нас теряет престиж из-за того, что у него менее трех жен. Ну вы скажете, у него же было... У него же уже есть две жены. Зачем ему еще? Он же, скорее всего, будет принимать культуру и религию Вестероса, я скажу нет. В моей версии этого сценария он останется высшим валерийцем. Как по религии, так и по культуре. Потому что он кровь старой Валилии и потому что я еще хочу реформировать валерийскую религию. Ее можно реформировать в организованную религию, это очень круто. Можем ли мы взять себе в жены еще одну жену? Вот мы можем жениться на Валейне, но это наша мать. Офигеть. Он может жениться на собственной матери. Или не может. Ну-ка, за заключить брак. Да, может. Может. А, но ну нет, это уж слишком. Давайте как-нибудь, знаете, в пределах разумного все это делать. Вот, например, Дейнис. Дейнис, она у нас... Мастер на шептунами. Можно, можно на ней жениться. Надеюсь, наши жены не обидятся. Хотя, скорее всего, они обидятся. Потому что, ну... да, 400 престижа мы теряем от этого брака. Офигеть. Ну, хотя у нас еще, у нас еще будет возможности набрать престиж. Еще много возможностей набрать престиж у нас будет. Ой, не завидую я этим троим женщинам которым приходится мириться с тем, что их три у одного Эйгана. Ну ладно. Ой, серия уже очень долго идет, нам бы пора ее заканчивать. Ну сейчас я завоюю Дорн. и закончу серию. Так, отправить моего дракона на осаду. Ваши враги думают, что они находятся под защитой своих стен. Это дураки. Эти дураки действительно считают, что это спасет их от драконьего огня. Так, Дракарис. Так, Дракарис был, все. И теперь Солнечное Копье у нас осаждено, и мы можем сразу же заковать лидера в кандалы и остальных отпустить. Все. Все отлично. И мы выдвигаем требования. Отлично. И все, завоевание Дорна закончено. Верховная Принцесса Мерия стала Верховной Леди Мерии старой. Мы победили в этой войне. Отлично. Отлично. Ну вот и все. Дорм присоединен. Штормовые земли уже здесь к нам относятся. Сейчас они вернутся к нам. Потом мы завоюем и другие, другие королевства здесь. И, ну, как вы понимаете, продолжим завоевание всего мира. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем до следующей серии. Всем пока.